Привет, меня зовут Азамат Каримов, я тренер по ораторскому искусству. Сегодня я хочу поговорить с тобой о том, как справиться со страхом публичных выступлений. Наверняка тебе это знакомо. Большинство людей, населяющих эту планету, сталкиваются с этим страхом. Так чего мы все боимся? Я считаю, что люди боятся всего лишь одной вещи. Все остальные страхи – это носят, носят маску этого большого страха. О чем я говорю, это неизвестность. Все мы боимся то, что нам незнакомо. Так вот, когда тебе предстоит сделать то, что тебе мало знакомо, то, в чем у тебя нету жизненного опыта, просто стоит как можно более детально изучить предмет своего страха, то, с чем тебе предстоит столкнуться, страха станет гораздо меньше. О том, как это сделать, поговорим в следующем видео. Листай.